В сегодняшнем видеообзоре мы хотели рассказать в данном видео, как заработать 1 доллар очень быстро и легко. Проект называется Sales Processing. Это сайт занимается кэшбэк-сервисом. да, И в нашем случае мы расскажем, как на этом сервисе можно заработать 1 доллар очень быстро и легко. Для этого вы регистрируетесь на сайте, нажимаете регистрация, указываете имя, пароль, подтверждаете пароль, указываете почту. Вводите с картинки буквы и цифры и нажимаете зарегистрироваться. После чего нажимаете Вход, здесь указываете почту, пароль, вводите текст картинки и нажимаете войти. После того как вы зарегистрировались и вошли, вы попадаете в свой личный кабинет. Первым делом, что вы делаете, вот здесь у вас там, где написано телефон, первым делом вы должны активировать свой личный телефон. Именно личный, не чей-то, а именно личный. Вы здесь указываете свой телефон. И вам придет SMS-сообщение для подтверждения, либо звонок. Вы этот телефон подтверждаете. Вот, это на сегодняшний, текущий момент будет все. Самое главное, указать свой личный телефон. После того, как вы указали свой личный телефон, вы переходите в раздел, вот здесь называется «Подарки». Вы переходите в раздел «Подарки», и вам нужно выбрать лицензию, вот, за один день. То есть, есть множество других лицензий, где вы можете заработать больше. Но сейчас видео именно про ту лицензию, которая вот появилась совсем недавно, и можно заработать за один день 1 доллар. Вот здесь, когда мы нажимаем Free Promo да, на слово, то здесь мы смотрим, что на сегодняшний момент на сегодняшний момент, предложение есть в наличии. Значит, вы можете ее приобрести. Поэтому, пока вы смотрите это видео, не медлите, сразу же после просмотра видео, сразу же заходите на этот сайт, регистрируйтесь, указывайте телефон и нажимаете кнопочку «Получить». И уже сегодня вы уже нажали кнопочку «Получить», уже завтра вы сможете вывести денежные средства. Да, это правда, мы уже выводили, и в сегодняшнем этом видео мы также... Поставим средства на вывод. Как вы видите, у нас на счету для вывода 3 доллара и заморожено 79. Да, этот проект платит и действительно вот такие вот деньги здесь можно зарабатывать. И по 50, и по 100 долларов. Но речь сейчас идет о тех людях, которым нужно срочно заработать 1 доллар. И они сюда перешли по этому видео ради того, чтобы заработать 1 доллар, пока есть данная лицензия. Значит, вы нажали получить, вы приобрели ту лицензию. Вам нужно подождать 24 часа. Значит, после того, как вы это сделали, вы завтра заходите на, в раздел «Вывод средств». Вот сюда вот. И вот здесь, когда у вас здесь будет уже доступно для вывода 1 доллар, вы здесь выбираете ту платежную систему, которую вы хотите вывести. Чаще всего это «Payer». Чаще всего это «Payer». Вы выбираете вот так вот «Payer». Здесь выбираете «Payer USD» либо рубли, как вы захотите. Мы в данном случае выбираем «USD». Вот. Здесь мы указываем сумму, здесь свой кошелек и здесь текст картинки. Как вы видите, мы уже здесь выводили также доллар, доллар 2.92. Вот таким образом мы указали сумму, кошелек и текст. 3 доллара. У нас 3.30, но мы выводим 3 доллара и нажимаем «Вывести». Здесь у нас все везде написано «Выплачено». Здесь написано «Сумма поставлена в очередь». Мы обновляем страницу. Вот, и мы видим, что 3 доллара поставлено в ожидании. В вашем же случае, когда вы поставите на вывод, у вас также будет ожидание стоять, но к вам позвонит оператор, оператор на тот телефон, который у вас есть. Правда, оператор не всем звонит, но может позвонить. И он позвонит и просто задаст вам вопрос. Это мы звоним с сайта Sales Processing. Скажите, вы заказываете выплату? Вы скажете, да, да, конечно. Они скажут, все, хорошо, ожидайте, все. Вот это буквально все, что нужно будет. То есть телефон, звонок, и вы заработаете доллар, не ни за ничего не делать. Просто зайдете на сайт в раздел Подарки, возьмете лицензию и поставить И будете смотреть, как вам начисляются денежные средства. И за сутки на следующий день вы этот доллар выведете и сможете его потратить туда, куда вам нужно. Вот такой вот легкий способ, ничего сложного нету. Если вдруг вы хотите заработать больше, чем доллар, то смотрите другие видео в этом описании. Будут множество, как заработать на рефералах, за каждого реферала по 50 центов. Также, как заработать с покупок, с других лицензий. Также, как заработать с продаж. Все ссылки в описании будут. И там можно очень много зарабатывать. Как вы видите, у нас сейчас на счету 79 долларов, которые постепенно из замороженного перейдут в доступное, и мы их постепенно будем вот так вот выводить. В этом же видео мы показали, как заработает доллар, поэтому ставьте лайки, если вам это видео понравилось, и смотрите наши другие видеосюжеты, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик.